хочу ребят поделиться значит у меня сегодня отказал сигнал закрывает но не открывает может где провод отошел может ничего еще другое факту то что за полтора года использования проблем никаких не было ранее покупал такого типа сигнал когда сразу два комплекта было в упаковочке брелка они значит один работал второй нет то второй надо было кодировать. В схеме описания было написано как кодирование брелков. Я так и не понял толком. А кто-то что закрывает, но не открывает. Не открывает. Значит, газон мне как бы проблема открыть его не возникла, труда. На крыше в бане Значит, вот газончик Проблем у меня с ним как бы не было Хочу поделиться То, что вот поставил подкрылочку резиновую Резиновую, бля а, клепочками Все делалось аккуратно, все, блядь, четко не, не нашел нигде в интернете Значит, на 53 не делает никто Подкрылок пластиковых Пришлось мне покупать, блядь, резину тоненькую резину блядь, и все ее заделывать так как здесь блядь, такие пространства блядь, помню у меня блядь, шматки говна блядь, здесь все везде проблемы были у меня с этим значит двери переваривались сделал я их под квадрат ну, сделал тоже по-быстрому все это. решалось дырки вот такие были на это я специально не заваривал сейчас у меня здесь солидол масло похуй на все значит две ступеньки говорят то что вот мешается. нет не мешается ребят сразу говорят да. две ступеньки млять удобно значит как заводится вот заводится она у меня вот так Работает вишка вы слышите Проблем у меня как бы с ним вообще нет. Один раз вложился, отремонтировал, все, работы. дальше. Четко, все. Движок все. шаманил, доводил его тоже на... до ума. Были какие-то кое-какие секреты доработки. Так, что у нас? Блять, не сданешься, сука. Блядь. Ну, как говорят, для шепчет, то Самое главное, крашено. Ну вот, кстати, сигналка, что-то у меня сегодня подвела, блядь. Не знаю что за причина блядь. а кто-то шел -то. все ну как бы спасибо всем за внимание до новых встреч